Ютуб-привет, мы выбрались на улицу после затяжной зимы, где люди тренировались по домам, фитнес-центрам, когда те были открыты. Сегодня прекрасная погода, где-то около 10 градусов на улице. Есть классная площадка, есть горка внизу здесь. Цель этой тренировки пробежать 10 горок. Также мы сегодня попробуем потренироваться на брусьях и турниках. Я попробую установить рекорд. Не знаю, получится или нет, но я буду стараться. В общем, пожелайте удачи и приступаем. Начнем с разминки. Наше первое упражнение это крабовая ходьба. Мы согреем ноги. Активируем среднюю ягодичную. Подготовим ноги к спринтам. Для этого нам нужны кольцевые резинки. У меня сейчас их три. Вот. Что мы делаем? Руки держим в позицию молитвы. Таз оттягиваем назад. Ноги широкие, ковбойские. Мы делаем шаг в сторону, пришагнули. Так шагаем три минуты. Можем добавить шаг в сторону. Можем добавить шаги вперед. Следующее упражнение это тяга Двумя руками резины Мы согреем вверх Что мы делаем? Вешаем резинку, подходим Беремся за резины Отходим максимально далеко ровненько Подкручиваем таз, напрягаем живот Отпускаем резину Приводим лопатки и тянем Делаем таких 30-40 повторений Сначала у нас режим к поясу Тянем, потом тянем Локти в стороны и потом подходим чуть ближе, делаем лицевую тягу. Классное упражнения для плечевых суставов. Лицевая тяга. Люди, которые в силу каких-то заболеваний плечевого сустава не могут поднимать руки вверх или тянуть. Могут попробовать это упражнение. Оно классно прорабатывает полностью плечо. Что мы можем еще сделать? Мы можем поработать унилатерально, одной рукой. Когда мы становимся, отходим уже намного дальше. Нас крутит, но мы сопротивляемся этому. Мы работаем только лопаткой. Делаем таких 30-50 повторений, чтобы точно согреться и подготовить суставы и мышцы к занятиям. Сейчас мы сделаем джемпинг-джек для того, чтобы отработать прыжки и подготовить себя к спринтам что делаем руки вверх ноги в стороны возвращаемся в исходное прыгаем быстро но мягко делаем таких 100 повторений Следующий разминочный комплекс для ног с резиной. Что мы делаем? Нам нужно привязать резинку на уровне голени и привязать резинку на уровне голеностопа. Мы подходим, держимся за что-то и отрабатываем те движения, которые будут присутствовать в спринте, а именно вынос и захлест. Продолжаем комплекс для ног. Только что вы видели упражнение с резиной, супер классное, эффективное. Делайте вот три подхода по 10-15 повторений. Сейчас я покажу махи ногами. Что делаем? Становимся ровненько, живот напрягаем и делаем динамическую растяжку в агитальной плоскости: сгибание, разгибание бедра. Делаем таких 20 повторений на каждую ногу по два подхода. Хочу поделиться целью, зачем я, собственно, подтягиваюсь. В 2020 году, летом, я сказал себе, что я подтянусь 30 повторений. Когда-то давно, в седьмом классе, я подтягивался 40 повторений. И Понятно, что есть какой-то азарт, хочется превзойти себя. Сроки были такие, я поставил цель 30 подтягиваний, на ноябрь месяц. В крайнем случае я должен был ее реализовать в конце зимы, чего не произошло. По причине того, что у меня наступила депрессия в ноябре-декабре месяце, я не смог толком тренироваться. В 2021 году у меня проснулось снова это желание э, превзойти себя и сделать 30 подтягиваний. Я делаю две тренировки в неделю на подтягивание, одна силовая, где я беру гирю. И подтягиваю с ней 5 по 5. И один на максимум подход. Второй день у меня максимальный подход. И еще несколько подходов по 10 повторений. Не знаю почему, но подтягивания не идут. И я не могу больше подтянуться. В этом году я планирую реализовать эту цель. 30 подтягиваний в мою копилку спортивных результатов. Я надеюсь, что вы за этим следите и поддержите меня. Спринты мы должны пробежать 10 горок по 40 метров максимально быстро. Отдых между горками минута 2 до полного восстановления.